Thank mm -hmm. you. 136 лет назад, а именно 29 января 1886 года, немецкий инженер Карл Бенц запатентовал первый в мире автомобиль Бенц Патент Motorwagen, что впоследствии изменило мир. Глядя на современные автомобили, их возможности и техническое оснащение, назвать эту трехколесную телегу с моторщиком автомобилем весьма сложно. Сейчас нечто подобное назвали бы трициклом, но тогда это был автомобиль. И именно с него началась история всего мирового автомобилестроения. Первый автомобиль Карла Бенса оснащался одноцилиндровым четырехтактным бензиновым двигателем объемом 954 кубических сантиметра, мощность которого составляла всего 0,75 лошадиной силы. Этого было достаточно для того, чтобы разогнаться до 16 км в час. Да, это немного, но в три раза быстрее, чем скорость идущего пешком человека как раз тот случай, которому как нельзя лучше подходит выражение о том, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Двигатель располагался горизонтально и за единственным сиденьем, а чтобы его запустить, необходим был целый ритуал или, как сейчас модно говорить, танец с бубном. Для начала необходимо было заправить водой систему охлаждения, то есть залить воду в специальный бачок, а затем залить топливо и масло, для которых также были предусмотрены специальные емкости. После этого водитель с помощью расположенного под сидением краника аналога педали акселератора перекрывал подачу кислорода в карбюратор. После чего можно было приступать непосредственно к запуску двигателя, для чего в свою очередь необходимо было руками раскрутить огромный маховик. После того, как двигатель запустился, можно было открыть подающий в карбюратор кислород краник и отправляться в путь. Кстати, топливный бак первого в мире автомобиля вмещал всего 4,5 литра бензина. Но в то время вода была куда важнее. Дело в том, что она не циркулировала по системе охлаждения. И как только нагревалась, ее необходимо было сливать и менять на холодную. Что касается трансмиссии, то в автомобиле Benz Patent Motorwagen не было коробки переключения передач. В силу чего задний ход в нем также отсутствовал. А крутящий момент от двигателя, на насоединенный одной общей осью задние колеса, передавался практически напрямую при помощи кожаного ремня и цепи. Ремень выполнял роль сцепления и при торможении смещался с приводного шкива на свободно вращающийся, после чего приводной шкив затормаживался специальной лентой, что позволяло двигателю не заглохнуть во время торможения. Рулевое колесо в этом автомобиле также отсутствовало. Вместо него было нечто похожее на руль от велосипеда. Тем не менее, сама конструкция и принцип действия рулевого управления были практически такие же, как и в современных автомобилях. Руль вращал рулевой вал, а расположенная на его конце шестерня приводила в движение зубчатую рулевую рейку, и переднее колесо меняло угол поворота. Сейчас все это уже кажется смешным и нелепым, но 136 лет назад это было сравнимо с полетом человека в космос.